Здоровое питание и регулярные тренировки помогут нам сохранить хорошую физическую форму, но этому могут способствовать и определенные пищевые добавки из далее приведенного мной списка. Но с чего конкретно начать? Начните с ежедневного приема качественных мощных мультивитаминов, а затем подумайте над тем, чтобы включить в свой личный список следующие пищевые добавки, которые помогут уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем и может даже обратить Время спать. Пищевые добавки для повышения уровня энергии. митохондрии в клетках организма сжигают молекулы пищи с целью получения энергии. Однако с возрастом повреждения митохондрии усиливаются, а это ослабляет их эффективность. Кроме того, проблема усугубляет то, что большая часть метахондрии находится в клетках мышц, которые тоже уменьшаются с возрастом. Между тем, для нормального производства энергии крайне важны Несколько нутриентов. Коэнзим Q10 от 50 до 200 мг жирорастворимой формы в день оказалось основной научной работой доктора физиологии Питера Митчелла, которого наградили Нобелевской премией по химии в 1978 году за разъяснение процесса производства энергии в митохондриях. Элькарнитин от 1000 до 2000 мг в день помогает клеткам сжигать подкожный жир, с целью извлечения энергии. Альфа-липолевая кислота от 100 до 600 мг в день играет ключевую роль в производстве энергии. Заболевание сердца по-прежнему являются лидирующей причиной смерти среди мужчин и несколько нутриентов помогут оказать огромное содействие здоровью этого органа. Самые главные из них это омега-3 жирные кислоты от 1000 до 2000 мг в день. Эти здоровые жиры помогут ослаблять воспалительные процессы разжижать кровь, понижать частоту сердечных сокращений, увеличивать эластичность кровеносных сосудов. Кроме того, они помогают регулировать сердечный ритм и понижают уровень триглицеридов, жира, связанного с холестерином. Для понижения уровня холестерина используется бета-титостерин от 2 до 4 грамм в день. Витамины группы В и особенно фолиевая кислота от 400 до 800 микрограмм в день понижают уровень гомоцистеина, протеина крови, который повышает риск развития заболеваний сердца и возникновения удара. А вот понизить кровяное давление поможет магний от 200 до 300 мг в день. Омега-3 жирные кислоты от 1000 до 2000 мг в день также могут способствовать поддержанию функции мозга. В ходе исследований было обнаружено, что омега-3 жирные кислоты могут ослаблять депрессию, импульсивность, агрессивность и биополярные расстройства. ДХ от 300 до 500 мг в день одна из Омега-3, жирное кислот способствует улучшению памяти. Улучшает память и еще одна пищевая добавка из нашего списка. Это L-тианин. 100-200 мг 3 раза в день, содержащийся в зеленом чае. В ходе недавно проведенного исследования комбинация пищевых добавок L-тианина и зеленого чая показала улучшение памяти и обострение внимания у мужчин и женщин с легким нарушением когнитивной функции, распространенной предпосылкой болезни Альцгеймера. Известно, что с возрастом мышечная масса теряется. Тренировки могут замедлить этот негативный процесс. А некоторые аминокислоты способствуют наращиванию мышечной массы у пожилых людей. Самые главные из них это аминокислоты с разветвленными цепочками, БЦА, лицин, изолицин и валин. Из этих аминокислот самое важное является лицин от 3 до 6 грамм в день, поскольку она помогает концентрировать протеин в мышце. В ходе одного европейского исследования ученые обнаружили, что у пожилых мужчин лицин способствовал усилению синтеза мышц, поднимая его практически до уровня синтеза молодых людей. Другим необходимым для мышц аминокислотом из списка относятся бета-аланин 2400 мг в день и л арнитин 2 грамма в день. Кроме того, полезно применять пищевые добавки мультиаминокислот 8 грамм в день. Ночная слепота при которые ухудшают способность видеть в темноте или возникает ослепление светом автомобильных фар. Это классический признак дефицита витамина А. 10 тысяч микроединиц в день. Лютиин от 6 до 10 мг в день. И зиаксантин 1 мг в день. Формируют желтый макулярный пигмент, который помогает глазам различать мелкие детали. Кроме того, эти два нутриента могут замедлять развитие дегенерации желтого пятна. Между тем, астаксантин от 4 до 6 мг в день способствует усилению остроты зрения, вероятно, работая вместе с лютеином и диаксантином. Ликопен от 5 до 30 мг в день может замедлить увеличение ее размеров и понизить уровень специфического антигена простаты, который является маркером риска развития рака предстательной железы. здоровье простаты пищевых добавок также входит Пальма-сиренуа от 200 до 300 мг в день. И эстракт корня жгучей крапивы от 100 до 200 мг в день. Воспаление предстательной железы, то есть простатит, может вызывать боль во время мочеиспускания и семяизвержения. Исследования показывают, что в этом случае может помочь кверцетин, 1000 мг в день. или карнитин или аргинин, предшественник окситоазота, соединение регулирующего эластичных кровеносных сосудов. В то время как аргинин полезен для сердца, он также может усилить способность сохранения эрекции Согласно исследованиям, аргинин в виде пищевой добавки до 2000 мг в день может улучшать расширение пенильных кровеносных сосудов. Кроме того, в этом вопросе может помочь трава мака, применяемая для усиления сексуального влечения и улучшения половой функции. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!